Дорогие друзья, мы собрались в этом великолепном зале «Предновогодние дни». И мне очень приятно видеть здесь профессионалов и поклонников музыки. И, конечно, я всего сердца приветствую строителей как российских, так и зарубежных строителей, которые подарили городу и стране это чудесное здание, это великолепный комплекс, когда подъезжаешь в страны, смотришь на него, конечно, происходят сильное впечатление. как хрустальный путь, Большое Я благодарю всех, кто внес свой вклад в создание этого нового экономического центра. Центра, отвечающего самым высоким современным требованиям, но, конечно, я вызываю благодарность всех, Москвы, кого мэра Сареза, и не только Вы знаете, Большой зал, Консерваторий, зал Дмитрия Чайковского, по обещаю, всех желающих оплаты выступления там раскидывания на еще раз поздравляю вас с этим знаменательными событием. как я уже сказал, важно и значимым не больше, для в духовной жизни столице, но и для всех. В нашей стране интерес к классической музыке всегда был чрезвычайно. Так что, как высока была музыкальная культура нашей. страны, и отечественное музыкальное наследие – это не только достояние нашей страны, это не только достояние России, это достояние всего человека. И, конечно, московский дом что ждет интересная, насыщенная жизнь. Надеюсь, что здесь будут бережно хранить их, традиции, которые бегально создавались нашими композиторами, дирижерами и выдающимися сельцом. Здесь, полагаю, будут звучать и новые произведения. Музыка наших молодых танков. Считаю, кажется, символично, что первый концерт на новой сцене сегодня будут музыканты, ведущие, Дорогие друзья, уже через несколько дней мы перейдем к символическому границу 2003 -го года. И всем, я уверен, чтобы для России этот 2003 был счастливым и полученным. Желаю вам, людям, искусство удачи и творческих сил. Счастья и успехов реализации самых смелых ваших планов. В последние годы мы все больше строим. мало, но все больше и больше строим идеально театр, концерт еще одно свидетельство возвращения к тем ценностям, которые составляют основу духовности и культуры российского общества. Уверен, что вашими усилиями в новом году культурной жизни России станет еще богаче и еще Россией. Еще прекраснее, еще разнообразнее. Пусть под этими красивыми смотрами всегда звучит Музыка, вдохновляющая и дающая. Пусть загораются новые яркие таланты, талантность прекрасного праздничного настроения, счастья и успехов в